Привет! Осень-зима 2021-2022 года. Мы никуда не денемся. Осень идет во вовсю. Слава Богу, очень комфортная погода. сумчит эксперт. Сегодня я покажу вам две бюджетные сумки из осенней зимней коллекции российских фабрик. Одна из сумочек небольшая. Очень красивый зеленый цвет. Опять зеленый. Мне он вот так нравится. Смотрите близко на камеру, какая красота. Это прям изумрудно-зеленый с шикарным тиснением. Это теснение похоже на вот эту сумку, которую я показывала, которая от золотого дождя на три отдела. Но это фабрика Уфа. Ценовая категория здесь немножко другая. Сумочка стоит 1200. Размеры и все наши мессенджеры где нас найти номера телефонов оставлю под видео? Дополнительно по ссылке, которая указана, вот здесь можно найти различные видео разных сумок. Начиная от светлых и темных. Кстати, в этом году очень модные светлые сумки. Их покупают. Казалось бы, летний сезон закончился, но нет. Очень много светлой обуви, светлых костюмов. В тренде светлые пальто. Светлые э, колготки, какие-то типа лосин. В общем, очень много всего светло-шарфы, шапки. И поэтому, конечно, к светлому можно предложить вам светлые сумки, а можно э, любителям традиционных цветов. Вернее, зеленый это не традиционный для сумки. Все-таки это, наверное, изыск. Специально взяла платок свой. Любимым его подарили когда-то на фабрике Оливе. Я его люблю, просто обожаю. Покажу, как э, с темными цветами сочетается красиво зеленый. Смотрите. Просто бомбически, правда? Любого цвета, вот из этой палитры пальто. К нему какой-нибудь платок, не принципиальный. Конечно, не этот, да. И к нему сумка. Смотрите, как это дорого, красиво смотрится. В сумке есть длинный регулируемый ремень, один короткий. Застегивается на клапан. На задней стенке карман на молнии. Хороший замок. Внутри немножко пошуршу. Вот так. Внутри на задней стенке карман на молнии. На передней два кармашка. Сама этой сумки всего 1200 рублей. С учетом подписки, подписывайтесь на мой канал. Скидка будет 10%. Вот такая красотка. Скажите, хорошенькая, правда? Как мы с вами и сейчас будет большая сумка тоже в коллекциях российских фабрик есть разные модели но очень часто спрашивают и мешки мешок хорош чем для тех кто носит большие объемные сумки носит документы с папками сюда легко войдут. носит продукты альтернатива замена пакета После работы, либо на работу, положил. Очень многие ведутся у контейнеры Хотела сказать, судочки. Берут контейнеры, термосы на работу. Вот в эту сумку вводит, конечно, все это. Все, о чем мы говорим. Легко. На задней стенке здесь кармана нет. Это неудобство. Это однозначно, я знаю. Но вот так производитель задумал эту сумку. Вот такая большая широкая ручка которая легко лежит на плечо вот такая прикольная розочка широкая донышко отделов здесь никаких внутри нет это большой мешок Буду опять. зато здесь не запутаешься все положишь что в косметичках что пакет и кошелек все будет на месте есть женщины которые любят убрать все лишнее некоторые прям представляете. Я столкнулась с тем, что покупательница приходит и говорит, покупаем сумку, и прям вырезают в подкладке, в перегородке. Ну вот так, все мы разные. В общем, вот такой вот мешок классный. Размеры оставлю его тоже под видео. Цена этого мешка, девчонки, сентябрь месяц, 900 рублей. Но таких цен на российские сумки, честно говоря, нет. Поэтому, если нравится, бронируйте. Заказывайте мой номер, телефона 8904-436-0956. И тоже, смотрите, сочетание серого с розовым, с зеленым, тоже неплохо, правда? И опять же, сюда можно приложить этот же платок, для того, чтобы посмотреть, с какими цветами сочетается серый и зеленый. Неплохо? Ну вот как-то так. Люблю вас. Смотрите мое видео, задавайте вопросы. Мне очень важно понимать, что вам это интересно и нужно. Удачи вам, здоровья вам, вашей семье. Пока!